Пока, пока поговорим и поймем, да, какая связь вообще, стоит ли этим сегодня заниматься. Давай к нашим баранам да, поближе. Угу. Вот прошлый сеанс, хотя там была и связь плохая, угу. я старался тебя завести да, на этот уровень восприятия. И ничего не получалось вначале. То есть что-то такое привычное тебе происходило, но то, чего хотел добиться я, не получалось. И насколько я помню, в какой-то момент, да, когда я упомянул, только упомянул, причем очень легко это произошло, про любовь ага. и про дочку, как-то так, по-моему, было, я точно не помню, то у тебя вдруг случилось раскрытие того, чего я и вот ожидал, да, или до, да, добивался. Да, получилось раскрытие. Ну, да. Я тебя не слышал, но у меня, ну, я был, короче, нормалек. Да, да, да. А, и таким образом мы приходим к одному и тому же, если ты помнишь, что то, что мы воспринимаем, зависит от синхронности с духом. Ну да. Да. А когда эта синхронность происходит? Когда мы на одной волне с духом тогда происходит. А когда мы на одной волне с духом? Когда отбрасываются все мысли. Нет. Нет. Нет. Когда, когда нас, нам ничего, ну как бы, не мешает. Нет. Нет. Нет. А когда? Когда мы проявляем все самое лучшее в себе. Это надо просто в своей башке держать перманентно. Если хочешь, да, вот этого перманентного раскрытия или синхронизации. Вот, а, поэтому... что, а что имеется в виду лучшее в себе? Что? Ну вот и посмотри, что в тебе лучше это. Так... Я не могу критически оценить себя, что у мне там лучше. Что... Ну, это неправда как или... кокетство. Ты нарываешься на то, чтобы тебя похвалили. А, да? На самом деле, ну посмотри, что на самом деле лучшее в тебе, как и в любом человеке. Ладно, посмотри на другого человека. На дочку на свою. Посмотри, что в ней самое лучшее. Я это объяснить не могу. Но это неправда. Это правда. У меня к ней именно... Чувства возникают, но они же возникают как-то бескорыстно. Я не пытаюсь мне ничего найти. Да, Он да. мне просто ух, и заходит и заходит, да, и сам да, себе. Да, да, да, да. да, ну вот да но что? я мне ничего искать не слышу. Ну, то есть я не скажу, что у нее какие-то качества есть, вот у меня просто тяга вот такая, как бы. и качество тоже есть. Какие? Маленькое, но доброе, целую. Да, смотри, доброе, да, бескорыстное. Да, Я бы не сказал, что она бескорыстная. Она всегда... Ну, это не важно. Это наивная такая, знаешь, корысть. На самом деле она тоже умиляет, а не раздражает. Вот. А, что еще? Безмятежная бывает, да? Искренняя. искренняя. Ну, искрен... на... Вот что да, она очень искренняя. Она... Да. на чего-то она мне напрямую, то есть без Да, всяких... да, да, да. Наивная. Чистая, Есть, да? да Чистота да. присутствует. Да, да. Вот сколько у нас характеристик лучшего. Ну, да. Понимаешь? И когда, ну, в твоем случае получается, что она ключ. Но дело-то не в ней, потому что она просто раскрывает, вот как замок в ключ, да, попадает, открывая дверь. Ну, то есть у нас есть личность, характер со всеми его вытекающими вот этими озабоченностями разными, да, да. и повседневностью, и рутиной, и бытом, вот, и мы об этом просто забываем, наше внимание закрывается, и все, и вот только остается только это. Вот. А когда ты взаимодействуешь с дочкой, да, да. то это взаимодействие возбуждает, да, в тебе искренне чувства. Но это не она, а ты раскрываешься в этом, понимаешь? То есть в тебе это лучшее раскрывается, то, что ты видишь в ней. Она просто зеркалит, да, и в тебе это отражается и очень легко раскрывается. И именно поэтому у тебя так легко все получается. Потому что у тебя искренние чувства. Вот. И вот эта искренность, она и является ключом к раскрытию. К этой синхронизации с духом. Потому что Бляха-муха. Ну, дух же это и есть самое лучшее. Да. Вот. И когда у тебя вот это лучшее, да, то происходит одно и то же. Вот оно, соединение, синхронизация, что называется. И тогда все, вот оно тебе раскрывается. Вот как это работает. Правильно? Да. Хорошо. Дочка, да. У ну а вот. меня и Вика помню, да, она тоже всегда, ну, когда сеансы проводила, тоже у нее дочка была на первом месте да да да да да у каждого, такой, у каждого свой ключ какой-то такой свой у каждого вот. и также у каждого когда этот ключ срабатывает да также у каждого человека раскрывается что-то свое вот что-то свое и э, просто я так думаю это не критика ну я так думаю да что то, что в тебе раскрывается переживание, ну, в повседневности, да, или легко раскрывается переживание пустотности, вот, ничего, да, ничего нет. Да, да, да. Вот, а, это переживание тоже может стать, или могло стать в твоем случае, достоянием ума. Почему я так утверждаю? По той простой причине, что вот это переживание пустоты – это стартовая точка, понимаешь, или точка отсчета. И я просто через собственный опыт могу сказать, что когда переживается пустотность, это всегда сопряжено с тем, что можно назвать повышенное осознание. Mm -hmm. То есть раскрывается вот этот внутренний мудрец да, или э, тотальность сознания – вот, и из которой начинают проистекать разные процессы. То есть, вот эта глубинная мудрость, она может накрывать и волнами понимания. Да? Вот, Какие-то откровения могут из этого происходить. Вот что. А поскольку у тебя вот эта пустота ни во что не перетекала, да, да. Да, значит, это что-то где-то буксу... ну, пробуксовка. Что это за засада такая? Да, где-то застревание. Понимаешь? Вот. У меня и сейчас, во время медитации, я, короче, как бы без мыслей просто нахожусь и все. Ну да, потому и что... Вот это, это может быть ловушка ума, да, такая? Э -э нет, не то, что без мыслей, а просто не происходит некой синхронизации, потому что mm -hmm. вот это переживание, да, оно как сухая земля без воды, без любви. А, да, да, да. Понимаешь? Оно Понимаете? какое такое пустое, короче. Да. То есть оно сухое такое вот. Это пресное-пресное такое? Да, вот. да, да, да, да. Вот, да. Вообще, мне даже и не нравится иногда оно уже. Начинает. Вот, и да. Вот, да. Поэтому вот здесь вот некое упущение происходит, да, вот. С, это, с этой пустотой, да? Конечно. И если вот в это безмыслие, да, наполнить это... Качеством определенным, да. Искренности, любви, чего-то такого, да. Ну, сердце. Ну, да. Все, и. Оно должно расцвести, да. да ну, конечно, оно пошло и поехало. Так это вот... все-таки э, мне надо, ну, мне надо что-то делать, получается. Но ну, я просто не могу определить для себя, что мне делать. Как бы мне ничего и не надо делать. И опять же, типа, как бы и надо что-то делать, да? Ну. Но... Если бы я мог это наработать сам как-то, я ну, бы что сказал, значит, вот, нараб... да. Ну что значит наработать? Ну, вот Всё. опять же, что значит. Я, наработать? я объясняю тебе принцип, да? То есть ты посредством медитации успокаиваешь ум, да. то есть он останавливается, да? Ну, вот у меня это есть, я могу Вот, да. а второго шага нету. А второй шаг какой? Вспомнить. Не то, что даже что-то делать, да. А чтобы просто... вспомнить тем же умом Помню про любовь, получается. конечно задействовать этот инструментарий и все, и понеслась понимаешь? да ну так вот это работает Помнить как-то про любовь ну как-то да можно попробовать так это надо и делать постоянно. Вот здесь вход у тебя. И что, даже во время своих медитаций вспоминать о любви? Да, конечно. Я не вспоминаю. Я о чем-то... Я вообще ничего не... Ну, а вот Откидываю ты... все, короче. Да. А вот ты вспомни. Посмотришь, что будет. У меня как-то получается даже и без любви. Как-то так. Но ну, ну, это уже очень сильное качество. Ты опытный, слышишь, у тебя переживание какое сильное было. Понятно, что ты, ну, как бы продвинутый в этом плане. Ну, и так вот бывает, да, что бах, и оно понеслось, да. Но а, я просто чё? не буду про свои эти рассказывать. Да, перебег... я сейчас тебе навешаю их тоже. Да, да, да. Смотри, вот, какая ну... у меня э, на прошлой неделе фигня была. Короче, у меня э, получилось так, что вот как бы в затылке вот тут головы, вот mm -hmm. именно вот в этой вот точке вот yeah. сзади, как бы у меня почему-то возникло такое, что смещение какой-то точки сборки произошло, короче. <laughs> да, Это и Это тоже ум что-то такое выдумал или что? Э, я так раньше... Что не мог свое, как бы, внимание вот сюда направить, да. а потом оно у меня как-то само собой стало, и я, короче, неделю ходил, как бы вот, у меня вот тут вот, вот целую неделю ходил, я тебе говорю точно, что это за фигня такая, что вот тут вот, что ты там ощущал, чувствовал, что там происходило? У меня как бы поток, как бы, как, как тебе сказать, как бы у меня вот здесь была крышка закрыта, как в чайнике, а, ага. а потом крышку просто сняли, и я хожу вот О. как бы с открытой крышкой, вот типа такое ощущение. Да, да, да. И у меня почему-то четко, я говорю, блин, я даже Свете говорю, Свет, у меня, наверное, точка сборки как-то сместилась по-другому, потому что у меня вот здесь, вот я чувствую постоянно, какой, блин, я не могу это объяснить, но вот тут у меня как бы, вот я начал чувствовать вот как бы вот этим вот. Угу. Ч ⁇ это тут? <смех> ну, у тебя, видишь, пробуждается, да, или приходит э, власть, так что ли, над верхним центром энергетическим. Вот что происходит. Какой вот тут центр именно? Тут какой-то центр есть, да, да, или... да, да. Что есть. за центр там? Это именно тот центр, который э, отвечает за ум. А -а -а. О, функционал. Ага. Вот что это такое. Ну, вот там какая-то херня у меня произошла нездоровая, я тебе скажу. Что значит нездоровая? Ну, я себя стал чувствовать вообще по-другому совсем. Как бы. Я хожу, да. типа... Я э, не могу никак понять, почему у меня... У меня раньше мысли где-то вот тут были, а теперь они где-то вот там, короче, вот на заднем mm -hmm. плане, понял, вот там mm -hmm. где-то. Да-да-да. Как бы, в трубе есть. или труба, я даже не могу это назвать. Как а я хожу так. такой, Я даже Свете говорю, может оно еще вернется все а обратно. А мы прошлый сеанс делали с раскруткой верхнего центра, я не помню. Я не знаю, что это такое, я ничего не говорил. Такого. Не говорил, да? Блин, вот не помню. Что-то у меня раскрутилось, я тебе говорю. Да, 15. да, да, ну и вот, ну, и хорошо. Дело в том, что, это хорошо, в «Черных тенях» у да, описано, что верхний центр, он человеку не принадлежит. Он принадлежит неким... Угу. Нет, нет, ум тоже нечеловеческий. Угу. То есть он принадлежит неким сущностям, да, более высокого порядка, чем люди, которых мы не воспринимаем. И верхний центр, если все центры у человека вращаются, то верхний центр качается. И, как сказал Дон Хуан, это отвратительное зрелище для видящего. То mm -hmm. есть он ведет себя неестественно. Именно по этой причине мы не можем остановить внутренний поток мыслей, вот это радио. Mm -hmm. вот. И если обратить внимание на мысли, то на их качество, то... Мы без труда заметим, да, что э, мысли ну, в своей как -то сказать, основной массе, в да, основном объеме имеют одно единственное качество – озабоченность или замороченность. И если ты прислушаешься к диалогам, монологам людей, то ты обнаружишь, что все… В основной массе жалуются, осуждают кого-то. Ну это да, это понятно. Ну, вот. Я сам в себе пытался в последнее время всегда убрать эти черты. Типа, ну, конечно. Ну, ну, вот. Ну, ну. А вот эта озабоченность, жалость, это же отягощающие вещи. Да? А, И конечно. мы сливаем имеющуюся в, наших, в нашем распоряжении энергию еще куда-то. А уж поверь, а -а -а. на эту энергию есть потребители. Поэтому мы работаем батарейками и проживаем не свою жизнь, да, а чью-то. Более того, работаем, мы думаем, работаем на себя, а мы работаем отнюдь не на себя. И вся штука в том, чтобы научиться да, управлять, с одной стороны, этим процессом и подчинить или оживить э, свой верхний энергетический. Ну, да. И когда это случается, да, то... Ум становится не бесконтрольным хозяином и царем тебя, да, а слугой. То есть э, это был такой эффект, что как будто хвост виляет собакой или собака виляет хвостом. Ну да. Ну вот. И в твоем случае это начинает происходить, это абсолютно нормально, но... Это некомфортно. Понял? Это вот некомфортно. Это, это, это очень некомфортно. некомфортно. Я ходил некомфортный такой вообще. Как э, сказано в этой главе, черные тени, да, там... <связывающий> Говорит, что когда человек лишается своего хозяина этого самого центрального паразита да то он чувствует себя очень плохо на самом деле Ох, потому да. что он дезориентирован стрелки всех привычных О, приборов социальных да, падают на ноль и человек не знает что делать но при этом чудеса восприятия становятся сами собой разумеющимися то есть человек при превращается в осознающее существо вселенной я пока еще таким не превратился ну пока не превратился я таких не знаю кто бы полностью превратился с этим работаем да чтобы раскрыть свои потенции и здесь как раз разговор об этом и с тобой начинают судя по всему происходить именно эти процессы ну это хорошо, значит. Ну да. А Просто скажи... неприятно то, что ты говоришь. Это, конечно же, неприятно для хозяина, для ума. Мне неприятно. Да. Я Свете говорил, и ходил такую говорил, блин, я говорю Света, какая-то херня вы вообще. Ужасно, вообще никак. Я бы сказал, это не дискомфортно, а непривычно. Я привычно. Я даже хотел бы проснуться на следующий день, и чтобы у меня это где-то было в другом месте. Я просыпаюсь, да, а оно опять да. здесь. Ну ладно, я, короче, про себя не буду. Паш, а еще вот помнишь, я у тебя спросил, что такое сущность? Типа, ты там еще ничего не ответил мне. Знаешь, почему я спросил про сущность? Просто у меня мама, ей отец приснился, ну то что умер, ну мой отец. И она говорит, я у него спрашиваю, как ты? Он говорит, хорошо. Она у него спрашивает, а ты типа, что там, как, как с тобой? Расскажи, угу. Ты же вроде умер, расскажи, что с тобой? Он говорит, только ей сказал, знаешь, что она не сказала? И вообще он сказал, я сущность. Да. Вот это единственная фраза была, а мама... Э, дело в том, что мама у меня не интересуется. Она даже этого слова не знает вообще. Да. да Я да, и да, не называл да. этого слова никогда в жизни. Э, да, но только надо иметь в виду один момент, что это был не твой отец. Это действительно была сущность. А Скорее была всего, сущность. она попала в сновидение, но ага. это было существо другого порядка, то есть из другого мира вообще. А они могут принимать копировать любой облик для вхождения в контакт. У меня вот был партнер по бизнесу, да, у него тоже умер отец, и, а он такой очень восприимчивый человек, и у него через какое-то время отец этот начал к нему приходить. В сновидении именно, не во сне, а в сновидении. То есть он помнил, что он спит, и вот он постоянно, и ему было очень неприятно, потому что отец, во-первых, тяжело умирал, там онкология, ну, рак легких был, еще там что-то пил он, ну, в общем, неприятные у него были такие там встречи в этом сновидении. Он мне рассказал, говорит, вот так вот произошло. Вот. И <смех> я ему... Там, понимаешь, есть свои принципы и законы. Вот. И во Вселенной нет лжи. То есть ложь есть, она не имеет просто силы. И если ты осознаешь, что ты спишь, ты это и которая явилась, в каком бы обличье она ни была, Бога, дьявола, там... Ну, умершего родственника, неважно, не имеет значения, да, надо выразить намерение, которое неоспоримо. То есть тебя обмануть не могут, а также ничего не могут с тобой сделать без твоего влияния, без твоего согласия. Вот. Да, и нечто. да, и я ему говорю, пусть, ну, когда это произойдет, ты вырази намерение, намереваясь видеть, кто ты есть на самом деле. Вот так да. и он так и сделал и он говорит тот кто был отцом прекратил им быть превратился в некое энергетическое образование которое в общем было неприятное на самом деле вот воспринимать и удалилось. то есть он вознамерил да То есть нафига ты мне тут нужен с тобой тут это контактировать все оно ушло и больше не возвращался и никакие больше ему ну, никакой отец в сновидении ну, к нему больше не приходил. Вот. Мама, это отец был. Не-не-не. Саш, я имею опыт смерти. Прямой опыт. Понимаешь? И я говорю это не из теории, там, что я прочитал у Кастанеда или еще где-либо то ни было. Нет. Я говорю только из своего опыта. А мой опыт говорит о том, что Когда человек или личность переступает за эту грань, вот эта самая идентификация с личностью исчезает. То есть сознание остается, но оно безличностное. И жизнь воспринимается как, ну я не знаю, вот ногти постриг, они а все что. Ну, ты типа как бы ты являешься какой-то такой частичкой всего, короче, большого, да, получается? Оформил? Даже это нельзя, поэтому я и не хотел обсуждать этот вопрос. Потому, что, это невыразимо, ну, нельзя это объяснить. Ну его словами словами не выразить. <с Jean> <никак>. <interior> да, да. Но то, что касаемо личности, вообще не имеет никакого значения. Ну просто никакого. Понимаешь? Ну, вообще никак. Вообще не при делах. Да. Поэтому, когда ну, люди горюют да, по умершим, они на самом деле занимаются ничем иным, как жалостью к самому себе. К самому себе, но ну, это понятно, это я уже давно знаю. Да, и больше ничем. И на этом паразитирует огромное количество э, разных ребят. Начиная от священников, заканчивая психологами. Парапсихологами там разными, э, регрессологами и всеми остальными, которые ну, даже не подозревают о чем. У меня как-то один там затащил друг в церковь и, и думал из меня там дым пойдет, знаешь, <салит> начал мне <меня> проверять. <салит> ну и, и я понимаю, о чем речь. И хожу там, смотрю по, это, там, на иконы, там неинтересно. Да, да, да. Да, думаю, ну и что? И тот э, там священник, в общем, и заходит семья несколько человек вот и я так краем уха слышу что они вот у него спрашивают то есть они кого-то там похоронили родственника дедушку по моему какого-то вот и говорят что там делать на 9 дней что там делать на 40 и он им начинает втюхивать какую-то дичь я стою там смотрю блин пипец понимаешь вот это надо в этот день читать, там молитву, да, это. ну, в этот день там, эти свечки ставят, там еще что-то, лампадки там богу я знаю, что. Я слушал, слушал, думаю, вот что это, ну, это вообще трэш полный. У меня мама в церкви поет же. Ну вот, да. Она певчая у меня. Да. И они не понимают, что они просто то есть, ну, когда человек восприимчив, достаточно, да, он же может во сне или тем более в сновидении видеть что угодно. И они не понимают просто, с чем они имеют дело, поэтому имеют дело с фантомами. А если иметь дело с фантомами, все сводится к одному и тому же. А тебя обворуют на энергию. И все. Энергию. Ну да. Слушай, а почему иногда... Э, я я когда-то проходил... У нас тут есть в Киеве Софиевский собор, ну такой большой... И у нас там был бег под, кашт... под каштанами. Ну, там, короче, все бегут. Uh -huh. И я бежал, и я не знал, что там собор вообще. И я такой бегу, бегу, бегу, потом такой хопа, на меня такая какая-то, как бы, блин, такой кайф, такой благодать такая. Вот uh -huh. меня... Ну, блин, у ну, меня хорошо, я бегу и чувствую, ну бежал, вот 5 минут назад мне было, как бы пофигу. Бегу и пробегаю, и так вправо поворачиваюсь, и вот этот собор большой. Вот mm -hmm. что я почувствовал? Я, наверное, какую-то энергетику людей почувствовал, которые там молятся, или что я почувствовал? Ну, no, может быть, энергетику людей, может быть, энергетику места, бог ее знает. Но я есть, но это же, реально, я Это офигел. же тоже места силы, не просто так, там строили храмы где-то, правильно, и еще там что -то. Не, ну религия, религия, понятно, но все равно, наверное, все таки там что-то энергетически по-другому. А. Конечно, конечно. То есть определенную энергию разные места создают. Это у меня еще в Маринском парке такое было. Я туда тоже пришел, а это офи от офигения аж на лавочку сел, короче, идти не смог. Ну, такое тоже... ну, на самом деле, таких переживаний, инсайтов, там, я... да и любой человек Мне может найти года, себе. Того, сколько угодно. Ну, вот я, допустим, иду по берегу озера, да, просто гуляю, да. такая тропинка, первый раз там. И вдруг останавливаюсь, у меня вообще все останавливается, потому что... Я останавливаюсь перед деревом, какое-то огромное вековое дерево, да, и я абсолютно погружаюсь в его энергетику или в энергетику места, да, и весь мир останавливается просто. Понимаешь, вот такое. Да у тебя да. такое бывает. Да? Ну, да. Или я помню прекрасно, как приехал первый раз там на Красную площадь в Москве тоже почувствовал энергетику этого места. И много чего еще. Или там в Пушкинский музей зашел. Я бесконечно могу рассказывать эти истории. А, понятно, у тебя это постоянно. Понимаешь? ну и другой там у меня тоже была забавная история у меня был этот бизнес ювелирный а там ну, технология отчетность жесткая совершенно причем она невыполнимая то есть вот эти все соблюсти да где чего сколько откуда пришло куда ушло это ну, нереально ну и мы занимаясь производством в общем забили на заполнение отчетности полностью а я там э, в офисе, в общем, практиковал. Там у меня и сеансы люди проходили, и дыхательные практики, и все на свете. Вот. И, и, и в общем, э, там мой партнер нем. Приним... А, и приходит проверка, что вот мы сейчас к вам приедем с проверкой. А там э, с налоговой, ой, с, с проверной инспекции и прокурор еще вдобавок. То есть они вдвоем. Вот, ну и про, э, оповещение было за неделю, но ну мы так и не подготовили за неделю, там, это ж отчет трехгодичный, попробуй составь, ну, бред а вот. Ну вот, и вот, в общем, партнер там один в офисе был, в этот день никого И он говорит, заходит эта проверяющая женщина, не буду ее фамилией, она очень жесткая была Она одного моего товарища проверяла, он повесился после проверки, вот реально да, такой человек был какой-то депрессивный, да? Нет, он там раскрутился, просто было огромное количество нарушений, там контрабанда и все такое. И, в общем, он говорит, а что делать? Она ему говорит, вешайся. Он и повесился. Офигеть. Да. Ну, ему там срок грозил. Ну, не важно. А, срок. Да. Вот. И, в общем, это самое. Валера говорит... Заходят они с прокурором, прокурор в дверях остался, а она должна была там снять остатки по металлам, ну, в общем, формальности выполнить, да, вот, и э, говорит, тащи свои эти документы, журналы все, сейчас будем это все описывать, там, туда-сюда, вот. и, говорит, садится на этот диван, и ее, говорит, как стала мотать, то есть она попала просто в измененное, ну, она чувствительна оказалась, попала в измененное состояние сознания, ее как начала там мотать, просто вштырила, да. Чуть. И она такая, ой, ой, ой, что происходит? А Валерий говорит, я стою, молчу. И она попала в панику и убежала из офиса. Говорит, прокурор стоит ошалевший такой, в дверях, не знает, что делать. Чуть. Ну и тоже, короче, свалил. В общем, она на следующий день звонит уже, никуда не приехала. Звонит, говорит, привезите мне бумаги сюда. Он ей отвез бумаги, журналы, а там вообще ничего. Ну, просто ничего. Она, в общем, ну, уехал он, да? Она через неделю звонит, говорит, приедьте. Он приезжает. Она сама заполнила этот журнал. Вот как Еще? надо. Да. И дала... Внимание. Четыре рублей штрафа. И все. Он вот так вот. Он все это забрал, уехал. Ну мы потом там к коллегам приезжаем э, в цех. Ну и они такие: блин, вот нам пришло это предупреждение про проверку. А мы такие: а у нас она была? Они и как? Смотрят на нас, знаешь, как будто мы какие-то это прокаженные там а -а -а. или я не знаю после войны привернулись. А вы такой, все нормально, вообще 4000 тысячи штрафов, и нормально все. Они такие, вы что там, что-то дали? Мы говорим, нет. Вообще ничего не дали. И, короче, у чуваков так то это самое. Не срослось в голове, как это вот эта проверяющая могла вот так вот порешать вопросы. Видишь, она просто попала в это состояние, вот тебе место силы. У меня вообще этих диванов уже, знаешь, на Абитов, ой, на этом, на eBay можно, наверное, продавать, <laughs> где я тут людей погружаю, понимаешь, там, это просто диваны силы. <laughs> там уже, это, сотни пробужденных, наверное, на этих диванах, вот. Ну, как-нибудь, если познаменить, я стану, может, разбогатею будут буду диваны продавать, в общем, свои. <laughs> вот. Так что я это к тому, что места, конечно же, есть места, которые обладают силой, это однозначно и мы, э, при определенном уровне, да, или раскрытии восприятия. А многие без этого, да, сами по себе такие восприимчивые. Э, можем это все чувствовать и переживать, разное состояние, это абсолютно так. Ну да. вот. Так что да, все ну... очень интересно. Что у вас там тоже торбеж за эти все, блин, коды, сертификаты, блин. Ты знаешь, я же, ну... Но ты не, с этим не сталкиваешься. Ты? Я, да, я вообще к этому никак. Транспортом я не пользуюсь. Магазины у нас так функционируют, Да я на, в магазин редко хожу, на рынок в основном. Так вот. У меня вот э, два клиента в Киеве. И я, мне надо ехать деньги заработать. Не могу поехать, зараза. Ну такси возьми, да, да едь. А то, так, тогда, если я заплачу за такси, я, получается, там не заработаю ни хрена, блин. Что ж это за клиенты, за такие заработки у тебя? Ну как, я еду там, допустим, э, мне должны заплатить там тысячу гривен. Mm. Я не знаю, по-вашему, это сколько рублей. Понятия не имею. Я тоже, тысячу гривен. А так я на такси потрачу 400 гривен, и я, мне заплатят 600 гривен. То есть и 400 гривен потеряю. Ну это, в общем, ощутимо, да? Ну, для, для, меня, для нас, да, это... Ну, очень... тогда тебе надо собственную машину иметь. Знаешь, надо собственную машину, это очень так весело звучит и хорошо. Ну, да. А то чтобы было за что купить эту собственную машину. Вот для этого мы сеансы и проводим. Ну, так вот я для... Дальнейшего раскрытия, да? Понятно. Вот. Если бы чтобы еще научиться -то получалось, круто. Так, да, да, научиться пользоваться чем? Или повышенным сознанием, или нулевым состоянием души. Я же кого из тебя делаю? Кого в тебе вижу? Джовита, у этого, доктора Хьюлина, вот ты кто. Кто такой доктор Хюлин. Ну, это тот, помнишь, который это самое, психов исцелял, переживает. А, помню, помню, это хвапанопон. вот, ты же вот это можешь, я так думаю. Ты так думаешь, если бы еще я так думал. Ну, я так думаю, полагаясь на опыт. Потому что есть же тот сеанс, это же случилось, это задокументировано, это даже это на да. сайте, на Ютубе выложит это этот да. сеанс. Это же сработало в твоем случае. Да. А если это раз сработало, значит, это твоя данность. Может, еще сработать, да. Не еще сработать, а должно заработать. Заработать. Конечно. И тогда это совершенно. Тогда так, легко, с... тогда так легко получилось как-то, я сам. Ну, вот, да. И это же другая специальность, нежели ты научился в этом, как ее в жизни. Да? Да. Ну вот. Поэтому наша задача отмыть, в твоем случае, да, отмыть качество переживания нуля, нулевого состояния души. А скажи, у Владимира там что-то получается с ним у тебя? Да, очень хорошо получается. Ну, мы в процессе. У нас во И всем. Уже ему процессе... Много сеансов провел, нет? Пока три. Вот. Конечно. В среду будет еще один. Вот. Он также... Тает, да, или... да, да, да. Такой да. интересный. Ну, мы очищаем... Такие, Знаешь, как, опа, как, как шелуху с лука. Вот Очищаем вот эти всякие искажения. Да? Я и... понял. Понятно, что там будут и всякие вот эти сущности, искажения, и ум. Да, и... Да. И... Но у него потенциал тоже огромный. Вообще, видишь, как бы тема-то интересна тем, что она вот раскрывает, да, вот таких людей. Или люди могут в ней раскрыться, да, раскрыться ну да. Особенно, и особенно, и все. Только мало кто понимает, что это главное в жизни. А считает для себя главным какие-то другие факторы, которые таковыми не являются. Ну, да. ну вот. <с amitical> так что так. Хорошо, связь вроде нормальная у нас, да? Вроде бы да, вроде бы хорошо сегодня. Отлично. Ну тогда давай, пять минут перерыв. Подготовься, сходи в туалет. А у нас что-то, запросы какие-то, о чем мы вообще собрались? А у тебя есть запрос? У меня? то да нет, в принципе. Ну как это нет? Ну а какой запрос у меня может быть? Ну какой-нибудь. Открытие своего потенциала. Потенциала. Угу. потенциала. Ну мне интересно, что на самом деле. Сейчас попробовать, да? Спровоцировать. Вот то состояние, которое вытекает из пустоты, да? оно тоже безличностное. Вот эта воронкообразная энергия, да? а, из которой раскрывается сознание. Вот, я даже не знаю, не могу это описать. Да? Но интересно, оно у меня произошло, потом у тебя, потом у Люды. Да, да, да. Одно и то же. Понимаешь, как странно происходит? Интересно. Вот, и вот интересно в твоем случае, да, возобновить вот этот момент, а второй момент, конечно же, это попробовать работу нулевого состояния. Не да. Прекрасно. Ну что, поехали? Ну, да. Так, ну, я... Просто буду что-то говорить, даже, может быть, без отчета в процессе разговора ты просто расслабишься, да, и мы сделаем мягкий завод, вот произведем синхронизацию, а там посмотрим, что получится. Ну понятно, я ни на что не надеюсь, как бы. Угу, угу. Что будет, то будет. Что ты сделаешь? Получится, получится, не получится, не получится. Прекрасно. Что сейчас происходит? Как бы значения не имеет ничего. Вот. Это можно назвать нулевое состояние души. Так, ну и не хорошо, и не плохо. Да. Абсолютно ровно. Ноль. Рассмотри в этом нале свою озабоченность. Финанс. Так я ее не вижу вообще. Ну да. Но так в ноле я ее не вижу. А где ты ее можешь еще увидеть? Нигде. <сос> Нигде, а где еще? Ну да. <сос> Том и речь. Прекрасно. Сейчас за что-то зацепиться, но все растворяется. <сос> угу. Интересно. папки надо зарабатывать паша ага. вот смотри как приходит озабоченность надо зарабатывать надо зарабатывать откуда это идет из ощущения нехватки, ну, да. кто хочет кушать, кто голоден, кому надо зарабатывать, у кого не хватает, не хватает, это что, это мысль, мысль это ощущение, ум же говорит, ты что идиот? Как это? Ничего нету? Вот на карте ничего, в кошельке ничего. Все доказывает. Ну и снабжает еще одной мыслью затруднений, мучений. Как будто что-то мешает, как будто что-то создает это все. Это же факт для жизни. Hmm? Ну да. Хочет постоянно чего-то. Ну да, и долбит, и долбит. Кредит закрыть как? Кредит закрыть, да. Вот. Сколько угодно. Целый рой мыслей их в этом круговороте. Таких всяких мыслей рассматривать. И все это то самое тянущее чувство, и ум говорит, что будет все повторяться изо дня в день, неизменно, и уговаривает, и все это происходит, как вращение по одному и тому же, выученному кругу. Ну, в принципе, оно меня вообще не долбит. Оно есть. Если есть оно, значит оно есть. А значит и будет долбить. Я же говорю вообще о другом. Отстранись от этого. И осознай это. Из абсолютного ничто. Как абсолютное ничто. Не как представление о чем-то, а как знание того, чего нет. Никогда не было. Как осознание иллюзии. М? Голова вот что-то опять болит. Вот это ум. <coughs> Конечно, это ум. Давить начинаем. во во во да, да. Прекрасно. Противляется. Да замечательно. Это плакать хочется. Нафиг. Вот и плач. Как раз таки поднимаются эти паттерны ограничивающие прямо сейчас. Но не... Что? Пиро прямо что Да, да, да, вот оно, прекрасно. Вот так очищается эмоциональная сфера и очищается тело и энергия. Все, что с этим связано, не держи ничего этого. Так могут выходить застарелые обиды, убеждения, что ты ни на что не годишься. Чувство вины, несостоятельности. Неподъемных обязательств. Все вместе. Отпускает это все. Просто отпускает. Но происходит. Выражается. И это именно то, что должно выражаться. Это здорово. Это неплохо. Поскольку если этому потакать, можно бесконечно вводить этот хоровод, истощающий, изнуряющий хоровод. Не сдерживай ничего. Хорошо, хорошо. Угу. Ну как сейчас? Легче стало. Пусть процесс происходит дальше. Угу. Выдыхай, чувствуй это все и выдыхай. Все это кроется где-то в глубинах подсознания. И сейчас это происходит и выражается, и вылезает наружу. С одной единственной целью освобождение, освобождение, очищение. И важно, очень глубокое слово, прости себя. прекрасно а всех полюбил риск когда исчезают эти мучающие убеждения иллюзии чем бы они ни были их место всегда занимает качество истины тебя я тебе благодарен Филь. Я это все сейчас чувствую прямо, что происходит. У меня что-то на тебя направлено, я не пойму. Mm -hmm. Очень сильно чувствую. Где разница между тобой и мной? Это вообще нет. Не Огромная сила в тебе раскрывается. Я такое чувствую, что я где-то лечу с огромной скоростью. Да, да, можно... да. Это прям все мелькает вообще жесть. <свес> Ау, просто. <свес> вот это и есть свобода, неукротимость, грандиозность. <свес> Я что? скажу ему, блин, сейчас я подорвусь и побегу, я тебе говорю. У меня просто, у меня энергии сколько, что я сейчас просто бежать начну. да да такое делается? <с nowadays> Хорошо. Ну как ты? короче. Ну, на своих там еще напугал. Ничего. слезы? А как самочувствие? Какой-то энергетическое напряженное, бля как бы и расслаблен и одновременно и напряжен как-то наполнен это наверное а не напряжен ну, не знаю как это объяснить мне прямо аж хочется что-то сейчас встать и делать что-то делать ага, ага. прекрасно ну просто видишь высвободился этот потенциал да, который расходовался на ощущение э, нищеты Ого. нищеты но вот этого не хватит. Этого балла это нищета ну да вот ну, ну, как ты знаешь с какой стороны посмотреть нищета она ну без она тоже имеет какие-то свои стороны такие понятно то есть это имеет то есть я же с голоду тут не умираю и не, ни, не не нет, не я, я не про это это ощущение да я говорю именно про ощущение оно может быть стимулом, понимаешь, стимулом эволюции. И то, чем мы сейчас занимаемся, это же есть эволюция. И когда ты освобождаешься, ты раскрываешься для чего-то больше. Да, да, да, вот да. и все. Вот так. Там прям и оно как-то должно и по-другому идти. И это не имеет значения, как должно, просто по-другому. По-другому просто. Да. И то, что с тобой происходило, я очень сильно прочувствовал сейчас. Да mm -hmm. меня почему-то mm -hmm. на тебя, я не знаю, почему-то я, мне почему-то тебя так стало жалко, как-то не знаю тебя. Именно тебя, а может это меня и самого, ну блин, непонятно, ну что-то ты у меня как-то взаимосвязан был как-то сильно. Ну и хорошо, видишь, вот это прочувствовал, классно. Часто не жалко? Не, не. Хорошо. У меня аж потрусывает чуть-чуть. Да. Ну ты можешь принять мандражек. еще и а? покушать так плотненько можно, даже. Оно сейчас впрок пойдет. Может просто пойти на стадион побегать, не? Ну ты слушай себя, не выдумывай, да, слушай, что хочет тело и все это и, и делай. Я понял. Так и буду, значит. Отлично это энергетическая наполненность произошла такая да, да, да. ставка такая знаешь вставила как -то. ну да отлично а то видишь когда вот с этими всякими концепциями да пробуждения пустоте да. а вот оно что-то закрывает что-то еще да из бессознательного поэтому жизнь течет в прежнем русле и когда вот и эта плотина, да, срывается или открывается, или очищается, то и русло меняется, или наполняется, наполняется энергией, я бы так сказал. Ну, да. ну Вот. Хорошо. Я думаю, что-то произошло сегодня. Я тоже так думаю. Ладно, слушай себя просто, да? Еще раз повторяю, не надо ничего для себя придумывать, да? Mm -hmm. Да, а, у меня придумка сильно такая развита. Да, да, да. А просто чувство. Это, вот, знаешь, похоже на что? Как будто ты хочешь есть и не знаешь чего. И чего? потом вот рассматриваешь продукты. Ага, вот это вот, да, тело откликается. Так же и мысли. То есть, то побегать, то ли в душ сходить, то ли покушать, то ли еще чего, да? Просто перебирая варианты, ты можешь четко прочувствовать, чего ты хочешь на самом деле. Вот так. Да, но он, оно долго мне, вот ум, долго как бы я не мог, как ты говорил, оценочное, оценочное, долго у меня так оценивание ты. шло очень так долго. Mm -hmm. Со стороны. Вместо того, чтобы забыться, я, короче, ну не забыться, а раскрыться. Раскрыться, да. да. Ну, отлично кстати Спасибо. может еще быть это может еще включиться и процесс очищения организма тоже может произойти башка болела капец Сейчас-то не болит сейчас не болит не ну такое как давление значит да да да да да как бы давление в голове Ну вот эти паттерны они же Тогда они выходят типа или конечно везде по-разному да и вот они вот так выходят ну да так что так, моргает. Хорошо. Вот, Ну ладно, до свидания. Хорошо, спасибо тебе большое. Если что там, э, пиши. Если что-то будет происходить, я тебе буду писать, звонить. А, и вот. в чате тоже там с ребятами делись. Ну все, привет. Ты сказать жене привет, слышишь? А -а -а. Жене привет просто. Все, пока, давай. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».